Друзья, всем привет! С вами мной Геннадий Истомин и канал Добрый Гены. Сегодня я решил рассказать о том, как сделать вот такую стену из кирпичиков. Следовательно, я расскажу вам о том, какие процессы необходимо выполнить, какие инструменты нужны. И покажу все это наглядно, чтобы, так сказать, каждый смог это повторить. Хочу сразу отметить на то, что... Данный процесс, он достаточно трудоемкий, я видел ряд видео, где вроде так все быстро и так легко, на самом деле это занимает несколько суток, как необходимо выдержать определенные процессы, там, ну, высыхание, грунтовки и так далее. Но зато сам эффект и результат он того стоит. Поэтому не будем больше долго говорить, поехали. Первое, что я сделал, я закрыл все свои полы картонкой, может быть, полиэтиленом. Ну то, что было, тем и закрыл. Взял грунтовку глубокого проникновения и с помощью валика я прошел все стены. Ну а в труднодоступных местах я проходил кисточкой углы, это за трубами, там за счетчиком и так далее. Все это сохло примерно где-то два часа. Ну дал на высыхание, там по инструкции в течение часа. Так уже трогал в стену, смотрел. Когда уже окончательно хорошо высохло, чтобы скотч хорошо прилипал, тогда я решил дальше уже продолжать свою работу. Следующий этап это была разметка. Вначале я широким скотчем на 19 прошел внутренние контуры, там где я не собирался делать штукатурку после чего уже <свят> взял электронный уровень можно обычно если небольшие расстояния там, до двух метров то в принципе можно обычным уровнем все это делать но у меня расстояния большие там почти 4 метра одна стена а вторая там метр пятьдесят в общем отметил 650 на кирпичик на 25 ну и начал делать, Вначале делаются горизонтальные линии и с помощью скотча видео я записывал, как я этот скотч делал сантиметровый примерно. Я начал делать горизонтальные линии. В принципе, процесс несложный. Ну, внимательность, наверное, самое главное, чтобы не накосячить. Так как если линия пойдет неправильно, то ну, потом это будет рисунок некрасивый. Так сделал всю стену в горизонтальных линиях. Наступило время делать вертикальные линии, их делать немножко подольше, так как отрезать очень много кусочки небольшие. Ну, в общем-то, вначале также начал делать разметку и приклеивать маленькими кусочками, так сказать, уже стали появляться кирпичики. Вначале ножницами отрезал, иногда отрезал ножиком канцелярским, ну, где как удобно, так и, в принципе, отрезал. И так также всю стену стал размечать и клеить вот получилась стена получилось очень красиво даже появилась мысль может просто покрасить и все кирпички уже будут видны Ну после чего последним этапом расклейки надо было заклеить обязательно розетки их также надо клеить очень аккуратно одев перчатки я взял смесь родбанд у меня она была я ей стал делать было пару мешков размешал достаточно жидко так как участок достаточно большой то пока ее наносишь она начинает густеть ну, и начал все это наносить слой примерно 0,5 где то чуть побольше где то поменьше тут это несущественно важно так как кирпич он не должен быть ровным это будет смотреться лучше после нанесения Пока доходишь весь участок, то начало уже начинает подсыхать и можно с помощью влажных перчаток, чуть их смочив, начинаешь делать фактуру просто хаотично, как, как, как нравится, так сказать. Также фактуру придавал с помощью газеты, просто сминаешь газету и ей промакиваешь всю эту штукатурку и даешь этому всему еще подсохнуть где-то минут ну 15-20 примерно в зависимости от слоя можно ли это все потрогать и проверить как почувствовал что уже начал подсыхать взял шпатель и с помощью шпателя все это немножко заглаживается также все это делается хаотично так как нравится ну и в заключение уже еще минут где-то 10-15 даешь все это подсохнуть и начинаешь очень аккуратно все это от э, скотча отлеплять с горизонтальных линий, э, вертикально начинают задираться и их также берешь и потихонечку все это отдираешь и получается вот такие вот прекрасные уже кирпичики, очень. Ну мне, мне очень они понравились, мне, я вообще просто от них тащусь честно говоря. Кто досмотрел это видео до этого момента, хочу открыть маленький секрет после того как ленту я все отлепил и прошел где-то еще минут 20 я взял обычные перчатки и поглаживая всю стену убрал лишние шелушавки так сказать и кисточкой все смахнул пыль после чего все это высохло и с помощью грунтовки я прошел еще раз все кирпичики получается что занял это где-то примерно еще 14 часов все вместе после того как окончательно грунтовка высохла я взял краску краска латексная супер прочная моющаяся с помощью кисточки проходил все швы с помощью валика закрашивал сами кирпичики все это проходилось в два слоя с промежутком в два часа согласно инструкции ну и здорово получилось друзья я надеюсь вам понравилось мое видео понравились мои кирпичики в следующих видео я вам покажу как делать буассери это из также из кирпичиков из кирпичиков и также камин на моей кухне. В общем, в мои видео будут продолжаться о кухне. Ну и, конечно, в результате я вам покажу всю кухню в целом, как сказать. Ну что, пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подскажу, расскажу. Пока!